Бонжур, друзья! С вами Елена Цыганок и агентство Турбонжур. Как вы уже, наверное, привыкли по пятницам к нашей рубрике круиз-контроль. Я сейчас нахожусь на конкурсе Miss Travel Ukraine, и у нас был небольшой круиз вокруг Дубая. И я хочу вас познакомить с несколькими круизными лайнерами, которые выполняют свой круиз из Дубая. В основном круизы из Дубая предлагают такие круизные компании, как Costa, MSC, Royal Caribbean, Celebrity Cruise. Во время таких круизов вы сможете сполна насладиться красотами Арабских Эмиратов, посетить Оман. Также такие круизы можно совмещать с отдыхом в отеле, например, 7 ночей круиза и 7 ночей отдыха в отеле. Вот где вы сможете по-настоящему сравнить все минусы и плюсы отеля и круиза. Давайте познакомимся с одним из лайнеров, которые курсируют на постоянной основе в зимнее время в Объединенных Арабских Эмиратах. Веселый, колоритный и яркий лайнер Коста-Медитерения колдует вас, как только вы зайдете в его атриум со стеклянными лифтами и скульптурами танцовщиц, а над головой стеклянный потолок и глубокое небо. Коста-Медитерения ⁇ это воплощение итальянской элегантности, совершенной до последнего сантиметра. Здесь много произведений искусств, вдохновленных стилем благородных итальянских замков XVI и XVII веков. Особенное впечатление ставит вас ресторан с его балконом и 139 произведениями искусств из серебра. Побаловать тело и душу можно с помощью пакета оздоровительных услуг, включающего проживание в оздоровительных каютах и сютах, особое меню и эксклюзивные укрепляющие здоровье процедуры. Любители спорта порадуются первоклассному большому тренажерному залу на трех этажах. Также на лайнере можно встретить Новый год. С полной программой круиза «Встреча Нового года» и «Рождество» можно ознакомиться по ссылке возле видео. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии, оставляйте запросы, подписывайтесь на нашу рубрику и отдыхайте с огромным удовольствием. Елена Цыганок, агентство Турбаншур. До встречи в следующую пятницу.